Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Samsung Просто. Сегодня, дорогие друзья, мы с вами рассмотрим ситуацию: когда вы что-то купили в плей маркете и вам это не понравилось или не нужно. Или вы купили случайно, или это сделали дети, и вам нужно вернуть платеж в плей маркете. в плей маркете это сделать можно, это плюс. А, а вот в Galaxy Store вы платеж уже не вернете, если только спишите с самим разработчиком, и он вам вернет лично платеж. Что делать для того, чтобы вернуть платеж с Play Market? Нам нужен Play Market, мы его запускаем. В своей учетной записи нажимаем значок, дальше справки и отзывы. Сразу хочу сказать, что платеж можно вернуть до 42 часов со времени покупки. Два дня, другими словами Если прошло уже больше двух дней То забудьте, вы его уже не вернете Здесь, смотрите, справочные ресурсы Здесь много есть вещей всяких разных И вот первое, здесь второй вернее Запрос на возврат средств за покупку в, э, в Google Play Все, переходим сюда Дальше э, Прочитайте правила возврата платежей Ну, для этого не обязательно Дальше, да, соглашаемся, что это наш аккаунт И мы с него хотим сделать возврат или вернее через него, да, или совершили покупку, те хотим сделать возврат. Здесь мы с вами что уже делаем? Идем вниз и смотрим. Вот они все платежи отмечены, но это были пробные, как бы они не прошли. Те, которые прошли, они вот так. Смотрите, вот здесь есть вот такая вот область, как точечка, чтобы отметить можно было. Вы отмечаете. Дальше это было 19-го сделано. Продолжить. Ну его уже Конечно же, не вернуть. Отмечайте здесь, покупка совершена случайно, мне больше не нужен этот товар. Покупка оплачена, но не получена. Товар неисправен или используется. Не соответствует описанию, покупку совершил друг или родственник без моего согласия. Я не помню эту покупку. И Допустим, вот я отметил и нажимаю «Продолжить». Дальше, здесь «Проверьте запрос, возврат, проверьте запрос на возврат средств». Вот сведения о вашем запросе там далее и тому подобное все и нажимаем запросить ваш запрос на возврат средств отправлен в этот момент когда вы сделали запрос на ваш почтовый ящик google именно аккаунта вот приходит сразу же письмо ваш запрос о возврате средств нажимаете и читаете. Ваш запрос о возврате средств. Мы получили ваш запрос о возврате средств в размере там ты тын ты -тын, И дальше в будущем избежать случайных там все остальное. Потом же вам придет письмо, э, одобрили или нет. Вот смотрите, я еще вчера дел, проверял то же самое. И он у меня был одобрен. Другими словами, мне его возвратят обратно в течение Какого-то времени, ну, зависимости. Срок зависит от способа оплаты. Короче, от трех до месяца. От трех суток до месяца может этот возврат идти. Но обычно в течение суток двое-трое у меня приходило всегда. В принципе, никогда не отказывали мне в этих возвратах. Сколько я бы их не делал. А делал я их по разным причинам. Допустим, взял приложение, я его испробовал, оно мне не понравилось. А как бы Версия только платная, все, я потом возвращаю эти средства, обратно пишу, что оно мне не подошло, короче, другими словами. Вот так легко и просто можно вернуть платеж. Вам же, дорогие друзья, я напоминаю, что вы были на канале Samsung, просто ставьте свои лайки, пишите ваши комментарии, естественно, делайте это только в том случае. Если мои видео были для вас полезны, не забудьте нажать на колокольчик и подписаться, естественно. Пока и до новых встреч.